Здравствуйте, меня зовут Анатолий Лисин и сегодня я оставляю вам отзыв о тренинге за 1 доллар. Вкратце о чем этот тренинг. В этом тренинге полностью рассказано, что такое гипноз, а также показаны практики гипноза, после которых можно также самому научиться их применять в жизни и этим самым помогая людям. Как я попал на этот тренинг? На самом деле я видео Павла Дмитрия видел давно, уже года наверное, два назад, но на них внимания не обращал, потому что я не понимал, что такое гипно, что такое коучинг. То есть для меня эти были непонятные вообще слова. Но буквально недавно, где-то месяца два назад, я на одной из духовных практик, да, я понял, что мое предназначение – это помогать людям. И я начал давать такой запрос Богу, да, чтобы он мне показал, а чем я могу помочь людям. Я обычный офисный сотрудник, соответственно, помощь людям – это только по работе. И чем я могу помочь еще людям, я просто не понимал. Я каждый день давал Богу вопрос, чем я могу помочь людям. И буквально третий день, также просматривая один из YouTube-каналов, пришла реклама Павла Дмитриева, и меня она заинтересовала. Я посмотрел ее от начала до конца, и решил посмотреть остальные видео Павла. Под одним из видео я увидел ссылку на легендарный тренинг за 1 доллар. Прошел, изучил информацию. Если честно, сначала не поверил, что за 1 доллар что-то может быть хорошее, полезное. Начал смотреть остальные видео Павла, и в одном из видео он, он объяснял ценность э, вот этого курса, а также он объяснял, почему важно именно покупать, даже если это за 1 доллар. Когда вы э, покупаете, у вас уже возникает такое чувство, что вы получили ценную информацию, что этой информацией можно пользоваться. А когда вы какую-то бесплатную информацию смотрите она не принесет вам пользы, то есть это просто будет мусор в голове, который будет бесполезен. Я, посмотрев это видео, решил, ну, куплю, посмотрю, что это такое, доллар, ну, как бы не жалко. Когда я зашел в этот тренинг э, за 1 доллар, да, и начал изучать информацию, и вот тогда я понял, что это именно то, что я искал, то есть Бог мне указал, чем я могу быть полезным людям, я понял, что именно этого я ожидал в свою жизнь. То есть на этом тренинге я получил откровение своего предназначения и для чего я был послан на эту землю, то есть для чего вообще я существую здесь. Я существую для того, чтобы помогать людям, помогать им выйти из каких-то жизненных проблем именно вот через вот этот тренинг это можно научиться я изучив информацию решил ее применять, я прям сразу загорелся ее нужно применять, то есть у меня прям сразу было возникло чувство, что нужно ее применить, чтобы закрепить ее сначала я потренировался на камеру, перед зеркалом так сказать, а потом я уже предложил своей супруге но она к этому скептически относилась, потому что ну, мы ходим в церковь, у нее есть убеждение, что гипноз это от дьявола на самом деле, я просто просмотрев этот видео, тренинг, я понял, что от дьявола это тот гипноз, который направлен на воровство, да, цыганский гипноз так называемый. Здесь идет исцеление человека, а помощь человеку это не грех, и это точно не от дьявола. И при том, что я именно просил Бога, чтобы он мне дал это откровение, и он мне его дал, то есть я пришел на этот тренинг через Бога не через дьявола. Я в этом полностью уверен, потому что я изучив эту информацию, я понял, что именно этим можно помогать людям. В итоге, я уговорил свою жену, я провел ей несколько практик, и у меня получилось, я обычный офисный сотрудник, когда ни разу в жизни не занимался подобными вещами, я смог погрузить человека в это состояние транса и провести э, сеанс э, по регрессии. Вы не представляете, насколько мощным у меня был вот этот вот прилив силы и энергии. Ведь обычно люди, когда чем-то занимаются, они, они устают. Здесь, когда я вот этим занимался, я понял, что я помог человеку избавиться от каких-то блоков, от каких-то убеждений. И вот это понимание, оно наполнило меня энергией еще больше. Я понял, что мне хочется это делать снова и снова. Я не спал полночи, я постоянно думал. А кому еще я могу помочь? И после этого я понял, что каждый человек нуждается в таких сеансах, потому что у каждого человека с детства заложены какие-то блоки, какие-то ограничения через наших родителей, через э, в садик, через школу, через институт. Все это было направлено вот именно на то, чтобы человека закрыть какие-то рамки, из которых ему выбраться самому просто невозможно. И с помощью вот этих знаний, которые дает Павел, можно убрать эти все блоки. И вот это понимание того, что ты можешь это сделать, дает очень мощный заряд энергии. Я, я не знаю, у меня проснулось что-то такое во мне, что мне хочется все больше и больше это делать, все больше и больше помогать людям. Я провел сеанс со своей маме, да, ей тоже стало легче. То есть одна ситуация очень сильно беспокоилась с детства. Ей стало легче. Я понимаю, что мне нужно чаще это все делать. И теперь я намерен идти на курс чистилища, чтобы самому очиститься от всех своих блоков, от всех убеждений, потому что я понимаю, что они у меня есть. То есть теперь, после этого курса, после этого тренинга, я начал замечать за собой, какие блоки у меня есть, что не дает мне в жизни развиваться что не дает мне в жизни заниматься теми, чем я должен заниматься, чем я хочу заниматься. Получать от жизни то, что я достоин. Я понимаю, что я не получаю от жизни того, чего я достоин, просто из-за того, что у меня блоки заложены здесь. Я собираюсь пойти на курс чистилища. Все, кто сомневается, все, кто думает, что гипноз – это что-то страшное, странное. Я вас хочу уверить, не сомневайтесь, вы просто идите и все. Вы просто посмотрите информацию, не понадобится вам ее, вы ну, просто получите, что доллар отдали, ну просто какие-то знания. Но я думаю, что после этого тренинга вы поймете, что такое э, гипноз, и поймете, что на самом деле это все несложно. И еще такую особенность заметил, что э, я начал контролировать э, получение вот этого гипноза, то есть теперь меня сложнее ввести в это состояние, чтобы обмануть. То есть я теперь понимаю, что такое гипноз, и как он работает, и вообще, как мы можем контролировать это, замечать, кто из людей, которые находятся рядом с вами, находится в трансе, а кто нет. Я вам всем советую туда пойти, изучить информацию, пригодится хорошо, не пригодится, ну, это ваше дело.